тысяч поставили лайк спасибо всем кто к нам присоединился пожалуйста ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтов социальных сетях, в группах и конечно же ставьте лайки это помогает подать нам в рекомендованное обязательно обязательно подписывайтесь на на канал на на на на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео, по его имени, вы легко найдете этот канал, подпишитесь, поставите колокольчик. Ну все, и мы тогда начинаем. Ну, главная тема, она понятна какая. Это произошедшие ночью события с двумя беспилотниками, которые, ну, нанесли удар по Кремлю. Ну как? По-другому даже не назовешь. То есть у нас есть короткое видео, мы сейчас его показываем, но можем обсуждать. Оно без звука, там уже нечего показывать. Ты, конечно же, его видел, ты, конечно же, видел взрыв. Что ты по этому поводу скажешь? Сначала вот в технической части. Это насколько серьезно существенно были, так сказать, удар Сколько это килограмм тратило? <С -су> Марк, оценивать по килограмм тратило по видео такому? Ну, сложно. Там даже непонятен сам механизм. Поражение. То ли взорвался беспилотник, то ли он уронил что-то, а потом взорвался. В общем, сложно сказать. Важно содержание и суть события. С моей точки зрения, это чистая провокация. Да? Почему? Ну, потому что по сумме причин. И главное, из которых Украине выгодно сейчас эскалация такого рода. Почему? Потому что нам нужна системная поддержка контрнаступления. Политическая, в первую очередь, и военная, и материальная. А ты считаешь, что она пострадает на Западе, например? Она, смотрите, вот количество оправданий, которые, объяснений, которые западные лидеры сейчас, в первую очередь, американские, как бы, за сегодня заявили, оно же характеризуется тем, что они говорят, секундочку, мы не пощаем Украину, вот только что было заявление, к использованию в такого а мы контрнаступление нуждаются, вот сегодня должны были объявить, объявили о новом пакете военной помощи на 300 миллионов. И перед этим было заявление, которое заключается в том, что Германия, например, не поощряет, да, сказано было немцами использование немецкого оружия для дворов по российской территории. Объяснение длинное было, почему Милли объяснял, это. Главный военный Соединенных Штатов, почему невыгодная эскалация, которая может втянуть НАТО и Россию в конфликт. Мы знаем четкую позицию Запада. Они против, против любых действий, которые ведут к эскалации. Не потому что они боятся, потому что все здоровые нормальные люди не хотят большого усиления. Там даже была сказана фраза: Украина не заинтересована в первую очередь в увеличении масштаба войны на своей территории. А если НАТО и Россия вступят в войну, берем такой сценарий, там гипотетически, все же о нем думают, правильно то что получится? Получится, что территория основных боевых действий будет жить на нашей территории, и они станут более разрушительными. Именно на это указывает Мили. И мы не заинтересованы. Не заинтересованы. Поэтому и президенты, офис президента сегодня четко заявили, это не Украина. И это не вне пределов обычных шуток. Что типа не мы там ла-ла-ла с подмигами, это точно не мы, нам это не важно. Я думаю, что главной целью является поднятие политических ставок, на контрнаступление, провокация. Чтобы шугануть запад, повлиять на общественное мнение, на политическое мнение, на возможное решение. В силу того, чтобы не давать Украине, не поощрять Украину так сильно, ослабить хоть чуть-чуть поддержку. Ну и возможно, возможно объяснение это оправдать э, э, не проведение парада на красной площади 9 мая, не появление Путина. Ну, а эта тема как раз хорошая. Мы сейчас э, замутили опрос на нашем канале, как мы обещали, в каждом эфире с Алексеем Арестовичем на канале Фейгин будет проводиться опрос. Э, вопрос звучит так: помешает ли удар беспилотников по Кремлю контрнаступлению Украины? Э, да, нет. Сейчас вот уже около 8 тысяч проголосовало, 92% считают: нет, не помешает. Да, сказали 8%. Но ты полагаешь, допустим, ну, Кремль лишь не убедит никакие объяснения, оправдания и так далее. Даже если он придумал сам эту провокацию, реально ли помешать сейчас уже контрнаступлению? Судя по той так, информации, не, которая да, собирается да, по никак. Никто да, не давай. объясняет и никто и тем более не оправдывается. Кремлем руководит международный военный преступник, на арест которого ордер. выдан ордер. И контрнаступление никак не зависит от этого. Это чисто кремлевская подделка. Нам она не дает никаких преимуществ, никакого эффекта. Возможные, подчеркиваю, возможные сложности создают, хотя судя по пакету, который сейчас нам предоставили на 300 миллионов, ну, да. а, и это не, не прошло. Но расчет был именно таков. Понятен субъективный замысел российской стороны. Мы еще посмотрим по параду. <coughs> ну, я думаю, это очень хорошее объяснение, почему Владимир Владимирович не выйдет mm -hmm. на трибуну Макса. Ну, ну, что что <coughs> явная параде, опасность, так? да, все дела, понятно, что mm -hmm. То есть он теперь mm -hmm. имеет легальный повод выступить по онлайну. Он да, он да, да, да. И, судя по всему, к этому, к этому все шло, потому что количество разных беспилотников под Москву, оно явно к этому решению. А поскольку парад содержит для него огромный символический капитал, для его как бы, последователей, надо как-то объяснять, почему-то символический капитал не будет реализован. В этой... Ну вот, пожалуйста, опасность, это Ну Но опять же, за этим же стоит очень прозрачно все тот же шантаж ядерного оружия. Хотя Министерство обороны Российской Федерации сегодня заявило, что ядерное оружие служит чему? защитить территориальной собственности России, пока речь об этом не идет. Но вот Володин закричал, что давайте, значит, применять. Да, То есть они раздали по спикерам разные месседжи, официальные, трезвые, неофициальные, истеричные. Это чистая подделка Со соответствующим сопровождением МЭПСО, Следственный комитет взявил уголовное дело, мы должны уничтожить Зеленского, Медведева и так, далее, и так далее. Как будто раньше они не мечтали уничтожить Зеленского. Mm -hmm. Поэтому удар по центрам принятия решений, бла-бла-бла, они поднимают, поскольку они в военном отношении не в состоянии серьезно изменить обстановку и создать какие-то усилия, они поднимают в той сфере, в которой они еще могут, а именно ну, политическое противоборство, поднять оставок там, по принципу надо же что-то делать, это не пройдет, послезавтра про это все забудут, придавленные новым, в хорошем смысле, да, новым, новым балом новостей. Ну, злые языки утверждают, что как-то резко осложнена ситуация на фронте. Это не для них. Да. На Запорожском и на Бахмутском. Я не знаю. Ну вот Я извини, что перебиваю. Но они это заявили. Бронегруппа ВСУ пошла в наступление на Ореховском направлении. Была встречена первой линией обороны. и Уже потерял танк. Пишет три новости. Это, это они заявили. Поэтому да. надо понимать, что они действуют. Есть же разные сферы противоборства. Они по попытались поднять ставки. и Создать какой-то там... В той части, в которой они могут, в военном отношении им делать больше нечего. Они оставили, они все средства уже применили в войне с Украиной многократно. Только сегодня ночью на Киев летел один из шахидов, все сбили, а позавчера была обстрелила ракеты. Поэтому сегодня в Херсоне убили уже 16 человек, 45 раненых, среди них дети. Поэтому мы знаем, с кем мы имеем дело, мы знаем, что они могут, мы не боимся. Но мы не заинтересованы не потому, что мы не боимся. Потому что мы нам, не, нам нужен максимально благоприятный политический фон для контрнаступления. Они это знают и попытались этот фон сделать неблагоприятным, доступным им средством. Ну плюс там, как они обычно... Их проблема в том, что они одним действием пытаются сразу как это, на всех шахматных досках играть. Заодно оправдать неприсутствие Путина, заодно там ла-ла-ла. Ну поделочка что мы не видели люди которые дома взорвали свои на Кашельском шоссе что они беспилотно Кремль как это вставая страна огромная на Кремль уронили бомбу с беспилотных Ну вот смотри там у некоторых у алкоголика звучит следующим образом а, необходим он заявил Медведев о необходимости физического устранения президента Украины Владимира Зеленского прямая цитата после сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов кроме физического устранения Зеленского и его клики Тебя тоже, видимо. Ну, меня заодно с вами. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Ну, пидорас, что можно сказать. Ну, хорошо. А, смотри, а все-таки ты действительно считаешь, что будет ответ? Они хотя бы должны его изобразить? Ну, даже если это их провокация, они должны самолеты поднять, там ударить ракетами, еще что-нибудь. Ну, так они ударили ракета, ракетами, позапсидевают, что... И где, и а сегодня они могут это тогда ведь не было Но никакой провокации. Могут, могут остатки кинжалов использовать, которые, как им кажется, не перехватываются. Посмотрим. Ну все военные средства, еще я понимаю, это символический ответ, тем более удар по Киеву с очень высокой степенью вероятности будет перехвачен тут Ну все мы не знаем, что они могут сделать. -то. Ну то есть ты не считаешь, что они пойдут на какую-то еще большую эскалацию? Ну какую? мнения. Ну вплоть до. Да. то есть. Ядерное оружие, его подготовка к применению будет сразу видна Китая и НАТО, в первую очередь Соединенным Штатам. Можешь представить, какие звонки раздадутся, и что он пообещают за попытку? Mm -hmm. Тут же Китай, марк Китай против. Ладно, этот Ладно, Запад. Западу можно погрозить Шведу. Но Китаю очень трудно грозить, а Китай не двумысленным образом против применения. Mm -hmm. Угу. мы проходили это все когда был удар по Москве Москву утопили я помню мы так это я был на 101 процент уверен что они ударили по офису и шо и где и ничего но они хотя... хотели ударить по офису или нет да, возможно они и хотели проблема вся всяком случае, дискутировать так вот тогда мы полностью мы на полном серьезе ждали возможного применения термоядерного, термоядерного хотя бы тактического хотя бы демонстративного Потому что тогда еще все верили в страшную Россию, которая за ужасно отвечает на все такие вещи сегодня. Ну это просто несерьезно. Угу. Ну вот ты говоришь. Ну вот как что... раз поднятие да, возможного да. градуса, очередной раз напугать, дискуссия, поставить знак равно между успехами в контрнаступлениями. Украины и возможным применением тактического ядерного это да это одна из целей она специально всех запугивает элемент запугивания элемент устрашения элемент создания общественного мнения в том числе на Западе это да это цель она преследует безусловно Но мы будем разоблачать эту цель и говорить что она не состоит. Ну, вот ну вот ты говоришь о, однозначно консолидации Запада в позиции о том что как бы нежелательно удары по территории России хотя Звучат другие голоса, например, Вашингтон оставляет, на ну, смотри, Киева способ защиты своей территории в конфликте. Yeah. Об этом заявил Blin. секретарь США Антони Блинкин, да, в открытом yeah. онлайн интервью газете Вашингтон пост. Ну, слушай, Но здесь оставляет... надо напомнить, что, надо напомнить, что... Ну, военные цели являются законными целями. А Кремль а, является без, без, цели? без всяких намеков. Кремль, он имеет символическое значение. Он же не является реальным центром управления решения. С его точки зрения, нужно поразить, например, что? Пункт управления. То его части, где он обеспечивает, например, обработку информации, либо ее передачу. То есть узел связи. Но что Кремль является таким объектом, что это несерьезно. С военной точки зрения, никакой только пропагандистская, а пропагандистская как раз может проблематизировать поддержку. Мы это говорили, я это буду повторять. И нам это невыгодно. Невыгодно просто. Так, э, хорошо, 214 тысяч смотрит, 63 тысячи поставили лайки. Давай мы перейдем к карте, поскольку время у нас немножко сегодня ограничено, у Алексея опять в командировке, поэтому мы ограниченного времени попытаемся максимально быстро все обсудить. Э, значит, смотри, вот сейчас мы показываем карту, она на экране. Ты слышал, Пригожин заявил: они, говорит, пошли в контрнаступление. Ну, имел ли он в виду Запорожское направление или какой-то другой, я не знаю, а может вообще ничего не имел в виду. Ну, он под Бахмутом говорил, что он не было. А ВСУ под Бахмутом пошли там вперед, Пошли, в пошли что, вперед, что? и он, как он сказал, не этот самый не испытывает ни проблем ни со снарядами, ни там с чем-то еще. В общем, страшно, ужасно в лесу, которая все побеждает. Нет подтверждение подтверждения с нашей стороны, поэтому мы можем утверждать только зл злые языки. Ну, злые языки, давай мы обсудили, неизвестно. Это станет Не понятно в течение, в течение суток, двое, двое действительно пошли и пошли, в каком масштабе пошли, и так далее. Угу. Смотрим. А по другим направлениям, на других участках. Никакой, информ, никакой информации пока нет. Вот Забаровское да. направление. То, что они сообщают об орехах. Ну да, они сообщили о орехах, да, ужас ужас, тогда опять же непонятно. А даже если понятно, кто же это будет подтверждать. Даже если вдруг было бы Подождем. Информация в современном мире не может оставаться тайной больше больше, чем сутки Было такого масштаба. Все равно и слишком много свидетелей, это, слишком, да. слишком много телефонов, так или иначе будет понятно, что где-то что-то где что началось. Ну, мы когда с тобой будем разговаривать, когда в субботу, уже будет все понятно. Все. Не, ну Ореховое это значит, в принципе, направление на такмак и Мелитополь. Я правильно понимаю? Если я не Мелитополь чуть-чуть западнее, надо Нет, чуть западнее, но логика-то общее вообще направление, конечно, туда. Ну так тогда давайте уже туда, если уже до этого дошло, то же может быть отвлекающим ударом, правильно? Может, конечно. Никто же не наступает с плакатом. Это направление. Ну, конечно, все, будем брать такмак и Мелитополь. Будьте добры, да, да, броняйте Такмак, мы идем на вас. Как делался Святослав Хоробрый? До сих пор, в принципе, ведение боевых действий слегка, слегка получили новую опыту, скажем. Другую mm -hmm. применяется, применяются войсками. Mm -hmm. mm -hmm. Ты мне можешь сказать, почему в Херсоне такой количество жертвов? Это обстрелы почему Они влупили по, по центру, влупили, по-моему. Чем? Вот, вот Чем-то обстреляли. Я слышал версию С-300, С3, я, слышал... да, я, я слышал другие версии. Да, Пусть это разбираются специалисты по месту. Мы знаем, что обстреляли, погибло 16 человек, 45 раненых среди ну Просто так много это за раз, ц... понимаешь? Цифра перед переданием. Накрыли, да, в нескольких местах накрыли. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Наш опрос продолжается. Напоминаю, мы сегодня спрашиваем, помешает ли удар беспилотников по Кремлю контрнаступлению Украины. Ну, мы так сформулировали, мы не пишем, что это удар беспилотников вооруженных сил Украины или там связанных с ними диверсантов кого угодно мы просто задаем вопрос вот может или нет пока 93% отвечает нет не помешает я тоже, я тоже проголосую не помешает. не помешает 40 почти 4000 уже проголосовал поедем дальше ну Зеленский сегодня в Финляндии логика понятна он едет к стране которая ну фактически принята в НАТО без ПДЧ совсем ну все что мы видели да а значит ли это тоже, есть ли у этого символическая сторона визита в том ее смысле, что, ну, как бы Украина хочет повторить тот же путь, как и Финляндия, да, присоединиться Безусловно, к... И поддержка прозрачно. Финляндии нуждается. Это прозрачно, это ясно считается. Более того, есть уже первое заявление, так называемая Северная коалиция, Дания, Швеция, Финляндия, ну, другие государства, они э -э, заявили, что они всячески поддерживают вступление в НАТО и ты на него ставить. Угу. Надо понимать, что все это происходит в преддверии Вильнюсского саммита, где да. сломаны, сломаны главные копии по поводу, да, нет, подачи, не подачи, без подачи, вступаем, не вступаем, когда вступаем. Так. Угу. И ну, вот нужно это... заручаться поддержкой да. против, так сказать, украинских на НАТО. Не будем показывать пальцы. Угу. Угу. Ну, вот смотри, тут разговор идет и о его поездке а... О по его поездке, э, вот, скажем, в Берлин. Германия, да. В Германию. Немецкая... якобы раскрыты ее детали. Анонсировала немецкая сторона, так а что там, прес Какие детали? Что он встречается с канцлером? Да, да. Ну, Не сказано же, где встречается. Тогда во сколько встречается Конечно, но, там но они сказали, что, убить Зеленского. Вот они говорят, убить, что мы говорим. Убить говорят, Зеленского, Зеленского. Зеленского в Германии, и в стране НАТО, ну, как бы себе А кто обстоит? их знает, ну, Марк ну это абсолютно угу. Поэтому за это можно не волноваться. За это можно не волноваться. Но ты полагаешь, это все связано, ну, как бы понять, с поставками вооружений. Вот, кстати, говорилось о том, что вот есть некоторый снарядный голод уже у Украины, в перед предстоящим контрнаступлением этот вопрос решает ну, Евросоюз сегодня выделяет сегодня заявил что готовится выделить еще полтора миллиарда на боеприпасы причем две страны будут производить боеприпасы 152 то есть от старых советских систем которых все еще очень много на вооружение. А остальные 155 uh -huh. ну, две страны я подозреваю что это да, хорошо известно всем странам специалистам Но не будем показывать пальцем бороться они сами не хотят поэтому да, поддержка есть, поддержка будет. Смотрите, главный российский нарратив, который они, и который очень многие западные эксперты поддержали, ну, в силу того, что им нужен градус, градус уплеси. Да. Звучит так, что это последнее контрнаступление, Запад устал, поддерживать не будет, и так далее. Но если мы смотрим на факты, мы видим, что не только поддерживают не только поддерживает, несмотря на кремлевскую провокацию по, по поводу удара Кремлера, но и будет поддерживать. И сегодня же анонсирована программа помощи американской, 300 миллионов, очень большая, там боеприпасы сплошные. И Химар, самонаселение, появилось новое, то, что дают, например, не ракеты авиационной Гидро-70. А вот, но появились еще эти самые, появилось заявление Евросоюза, что да, и будем давать боеприпасы. Возможных целей визита президента три. Первое, это поддержка контрнаступления, безусловно. Второе, это вопрос Вильнюсского саммита вместо Украины, все системы отношений НАТО украины И третье, это, скорее всего, макроэкономическая стабилизация, финансовая помощь, помощь на восстановление страны, возможно, санкции по России. Евросоюз заявил, что готовят 11-й пакет санкций сегодня, задача mm -hmm. которого – устранить лазейки в предыдущем mm -hmm. пакете санкций. Да, в частности, они получили новые данные, они заявляют, которые показывают схемы, которые позволяют обойти санкции и намерены решительно с ним бороться и принять меры, которые устранят подоб, возможность подобности. Вот. Но говорят и, говорят и об ужесточении. Украина анонсировала новый пакет санкций очень мощный против российских предприятий, государственных органов и персоналей. Посмотрим, что это будет, пока мы не знаем. Но мы помним, что все украинские санкции становятся основой для возможностей, создают юридические возможности и становятся основой для введения западных санкций. Работа продолжается. Все эти страшные крики про ну, как бы, ну, последнее контрнаступление, устали, поддерживать не будем, будем морозить войну, ну, вот, посмотрите, помощи нет. Они остались криками и умовыводами разных там, простите, господи, специалистов, экспертов. Когда мы смотрим на факты, на факты как вы не являются, и заявления сторон, и выделения средств, мы видим, что поддержка не только не снижается, а даже увеличится. Вот вам конкретный факт. Поддержка по боеприпасам. Поддержка по боеприпасам очень мало похожа на попытку заморозить. Mm -hmm. Она по похожа на попытку обеспечить Украине успех. И ровно так ее нужно понимать. Я последовательно буду проводить принципы, доказывать, что никто не собирается снижать поддержку. Поддержка запада будет только увеличена. Это совершенно очевидная mm -hmm. Понадобится будет второе контрнаступление, третье. Ну, давайте загранить первое сначала, посмотрим что будет. Так. Значит, смотри, вот история, э, сюжет с ЮАРовским посещением Путиным, э, э, посещением в качестве его уже теперь, э, собственно говоря, военного преступника, продолжает оставаться такой дискуссионной. Видимо, какая-то часть э, АНК, ну, то есть, это Национального конгресса, Южноафриканского, она, в общем, заинтересована в его приезде. И, например, сегодня они заявили, один из руководителей в ЮАР, что на самом деле вопрос иммунитета государственных лиц, да, международного иммунитета, он как бы должен быть решен, ну, с намеком на то, что, в общем-то говоря, действие юрисдикции под которую подпадает Международный уголовного суда и ЮАР. Да, вот правительство ЮАР планирует изучить вопросы распространения дипломатического иммунитета, на пощащую страну глав государств, чтобы защитить, защитить их от ордеров на арест Международного уголовного суда, заявил южноафриканский министр юстиции из правительственных учреждений Рональд Ламола. Ты считаешь, что Путин, мы уже говорили, не поедет в этой ситуации. Тут его хотели Марк. в Кремле укошить, а это называется. Как бы его, Разрешите обесценить. Да. все эти заявления, Давай. как и заявление половины всех этих западных Вашингтон-Пост и всех остальных, уважаемых коллег, это не что иное, как внутренняя дискуссия. Плюс медийные поправки на подогрев интереса и всего остального. Ну, в ЮАР получили возможность высказаться так, чтобы быть цитируем всей международной прессой ну министр например Тюрим, чего он там называется юстиция, юстиция там, да. кто, кто, кто бы его кто бы его когда процитировал на международном ну, ну, да. ну сами все, сами да все высказываются все там и так далее если они так заинтересованы в визите путина правящая партия если ездят в Москву если им так хочется не обязательно же Путин должен приезжать правильно но ну, представь себе вот берем, берем российскую официальную версию неизвестные беспилотники атаковали крест уголовное дело ты представляешь, что грозит президентскому самолету в данном случае, которому надо переделить? Ладно, ЮАР. Ему нужно минимум в одной стране сделать дезаправку. Ну, ну и вообще лететь по всей Африке. И вылететь по всей Африке, пересекая страны, которые ратифицировали римский статут, а воздушное пространство государства – это пространство государства. Самолет должен быть принудительно посажен, он должен быть арестовать, если страна серьезная относится к римскому сосуду. Ну какой дурак будет это делать, скажи, пожалуйста. Ну вот какой. Это нереально. Это слишком сложная логистика с множеством политических, безопасностных и чисто транспортных технических рисков. Ну, это все дискуссия ради, ради дискуссии. Там дискуссия на Западе, а надо ли нам поддерживать Украину, а надо ли цели, позволять Украине определять цели в войне, или может быть... Просто это не наша культура. Мы привыкли, что если государственные лица, или там весомые журналисты заявляют, это, это уже принятое решение и инсайды, которые посыпались. А у них общественная дискуссия, о том числе по самым острым вопросам. Кореизация Украины, не кареизация Украины, это норма. А мы тут кручим, что Украина, это Европа, а как только такая дискуссия всерьез начинается, в Украине все падают в оморок и кричат зрады. Да Европа нам зреть и зреть. еще в этом смысле. Но мы не будем с тобой падать, правильно? Наши зрители не будут падать, мы будем говорить, называть вещи тем, чем они являются. А является это просто внутренняя дискуссия. А я дискутирую. А мы будем обсуждать обсуждающих. Ну, хорошо, без... хорошо. Хорошо, мы как раз обсуждаем комментировать, Комментировать комментирующие. Да, 24 минуты, и нас 253 тысячи человек смотрят на нашем канале, на 82 поставили тысячи лайки. И Я напоминаю, что мы продолжаем опрос, помешает ли удар беспилотников по Кремлю к контрнаступлению Украины. Уже высказалось 60 тысяч человек. Да, сказали 6%. Нет, не помешает. сказать, 94%. Вы, пожалуйста, в чате голосуйте. Это справочное, конечно, голосование никуда оно не идет. Но на самом деле это представляет интерес по ходу дела. Вот подобного рода высказанное мнение. Не знаю, насколько оно репрезентативно, но все-таки уже 60 тысяч. А вот смотри, ты сегодня прокомментировал эту новость, а она, ну, скажем так, имеет значение. Я объясню, по каким причинам. Белорусский суд приговорил экс-главреда телеграм-канала Нехта Романа Протасевича к 8 годам колонии делу о заговоре для захвата власти. Еще двое фигурантов. Нехта, Ян Рудик и Степан Путил за заочно приговорили к 19-20 годам колонии. Соответственно, историю Протасевича все помнят. Это посаженный был самолет РНР. И вот этого Протасевича вместе с его... В тот момент девушкой Сапегой, гражданкой РФ, вывели и, собственно говоря, числа пассажиров отобрали и, собственно говоря, оставили в Минске, судили Сапегу, отправили в Россию, она там передана в соответствии с соглашением. А этот товарищ, он спрыгнул в отношении с Сапегой, но это не единственное его... Так сказать, поступок такого рода, он, в общем, обосрал всю оппозицию белорусскую ну, в общем, так проявил, мягко говоря, малодушие. Многие там говорят: ох, его и ты пишешь там и пытались, заставляли. Все это понятно, но ну, человек, который. Не знаю, пытали ли его, я подозреваю. Ну, это... или что-то что-то там требовали от него, но ну, неважно. В общем, смысл в том, что товарищ поплыл сначала, потом поплыл сильно, а сейчас уже скотинился совсем, на мой личный взгляд, Люди, которые вовлекаются в протест, должны отдавать себе отчет. Тут скидки на слабость не будет ни для кого. Ни для кого не будет скидки на слабость. Или, или. Или туда, или сюда. Люди вообще погибают на фронтах. О чем говорить? Поэтому. Но ну, ему дали Могли... 8 лет. Давай Могли? ты выскажешь Мне его жаль, Тебе его жаль. Почему? Да, ну, потому ты, ну, скажешь, я может, я понимаю, спасаться. хочется сказать все правильные слова про мужество и так далее. Ну, молодой пацан. Его, скорее всего, даже не особо пытали. Хотя кто его знает, что ганнули рассказали, закрутили и так далее, и так далее. Он просыпался, сдал все и все, сдал дело, сдал девушку, сдал э, товарищей, сдал, сдал канал, сдал так. себя с потрохами, и в результате получил восьмерочку. То, есть ну, то, что абсолютно беспринципность режима Лукашенко, скорее всего, пообещали там, амнистию за сотрудничество угу. или что-то такое, а потом этот самый, ну ему сейчас объясняют, что ты смотри, там же 19-20, 18-20 сели, а ты всего на 8 понимаешь, да, даже благодарить должен и так далее. Ну, два урока мы показали, мы поняли, что такое режим Лукашенко еще раз все. Никаких сомнений не должно быть, кто они, что они, что с ними должно произойти в конце концов. Вот. А второе, это то, что урок все тот же самый. Рим не платят предателям, знаете, или как Наполеон говорил про шпиона, когда ему предложили ор... ордена он, он сказал, лучше деньгами. Поэтому... Как ты правильно говоришь, если ты уже взялся что-то там протестовать и воевать, то надо уже. Слушай, погоди, я просто хочу сказать, можно жалеть не жить еще неизвестно. Кстати, будет он сидеть или нет, там еще обжалование будет, ну, они могут пос изобразить что. -то. Посмотрим. Но арфистка, она по-моему арфистка Мария Колесникова получила там нормально, и как-то ты, знаешь, не поплыла. А девушки понятно, вообще говоря да, да, в понятно. ее возрасте и так далее еще как-то в общем ну неважно. миллион миллион людей которые не поплыли которые которых те же самые белорусы даже там десятками тысяч в тюрьмах ломали и жесточайшее ну да, лес, да да да и да. не поплыли да, и так далее я вот знаком с белорусами здесь которые еще в 90-е прошли эту молотилку страшную белорусских спецслужб тюрьмы этой системы и не поломались и воюют сейчас в Украине с оруженосцами Хотя у них наверное, как бы и на психике, и на теле следы конкретных пыток. Поэтому, ну, как бы. Все равно уже. Пойми, Хотя кому много дано, Кому много дано, Да мы а ну, да знали все, ну, что говорить, но ну, меня уголовное дело, в Беларуси заведено. Дай -дай -дай. Ты террорист, же, да. Мы знаем. Ты террорист, да, и так далее. Это все понятно. Все это понятно понятно абсолютно все я просто высказал человеческое сожаление потому что он просыпался полностью и еще был обманут в конце концов ну хотя конечно посмотрим посоветим, посоветим. Ну погоди а сапегу то зачем было швырять это правда а? Ну вот опять, опять же ну некрасиво со всех сторон тут как не крути ну хорошо сам посыпался сказал там, давай ну. Ну, а потому что требовали поч, поч, поч, требовали починился требованиям. Мужчина, который сдался у женщин, о чем мы говорим. Ну, шо, ну, как... ну, в общем, ладно, оставим это зрителям, пусть они сами э, как бы решат и так далее, как это оценивать. Это имеет значение, потому что, слушай вставать перед этим выбором и нам, и следующим поколением и после нас, и так далее. Это, же веч, это вечная тема. Нет? Вечная. вечная, И, вечная, и этот она. урок этот урок замечательный тем, что, видите, друзья мои, даже когда вы сдадите все, ну, придадите себя и все, все на свете, сдадите всех, вам все равно встав... воткнут штык от лопаты да, в занятосу. Да, и... И, и окажется, что да, ваша ваш здоровье Мало да. того, что вы, вы убиты, вы еще и опозорены. Так может проще быть убитым, чем опозорены. Ну это да, все получается. равно исход один. Вспоминаем нашего солдата, который сказал, да, слава Украине. Стиле, слава Украине, да. и он навсегда останется да. в памяти да. у всех. Ну, понятно, что все это индивидуально, у всякого есть шанс, и у всякого есть дух, но способен ли каждый его проявить? Тем не менее, мы вот уже за 30 минут зашли. К сожалению, Алексей Арестович надо бежать, у него там срочные дела. Вот. И мы подытоживали, скажем, 265 тысяч э, смотрят нас в прямом эфире. 91 тысяча поставили лайки, а по-моему, <coughs> куда больше. Но вот у, поэтому, поэтому, у нас по времени, поэтому, мы обычно поэтому, 40 минут поэтому, поэтому я и пошел. Ну. Поставить. Да, уходит. А, и напоминаю, мы заканчиваем вопрос. 60. Почти 9 тысяч проголосовало, помешает ли удар беспилотников по Кремлю контрнасупрения Украины. Что, да, 36% нет, 94%. Что, наши любимые зрители так ставили, когда не голосуют. А, да, да, да, да. Давайте что, еще что, раз объясним. Да. Лайк – это 10 показов. Миним. Лайк во время эфира это плюс 10 показов. Вы же таким же, как вы, интересующимся этой же информацией людям, которые нужны оценок, факты какие то и так далее, мешает ее получить. Зачем? Сами смотрите, другие, даете. В чем прикол? Да, да. Но ну, в любом случае, подписывайтесь на канал Лайф, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтов в социальных сетях и группах. И, конечно, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Там тоже, э, значит, найдете эту ссылку, подпишитесь на канал на него. А мы увидимся в субботу. Как говорится, вас ждет масса сюрпризов в субботу ну, да. 22 О, да. да, да, в 22 часа. Дождитесь субботы, дождитесь всем пока алексей Счастливо. пока